Друзья, всем привет! Валенсия это не только цитрусовые, это еще и оливки. То есть масло производится не только в Андалузии. И сейчас как раз идет период сбора. И вот на примере, на одном, я вам хочу показать, как э, собирают оливки. Не кооператив, у которых огромное количество полей и тысячи гектар, а именно э, семья, у которой 4-5 полей. И, естественно, они не привлекают серьезную технику, они обходят своими средствами. Какими? Вот сейчас как раз я вам это и покажу. mil kilos por ahí, en total, no bueno, saldrá más entre entre este año entre 4 mil y cinco mil kilos. De un de los, oh, de eh. los Tenemos cuatro, uno, dos, o sea, tenemos uno ahí arriba y otro este que son más o menos iguales, otro en, otro en otra población allí que también es grande y luego tenemos uno pequeñito que está aquí en el pueblo del centro, son cuatro montes y saldrá esto, más o menos, menos 5 entre cuatro cinco mil kilos. Yeah. Yeah. <laughs> Thank